Всем привет дорогие друзья, продолжаю выкладывать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы с вами можем зарабатывать монету FastDolls каждый день. Данный токен будет торговаться в июне, плюс еще открыты некоторые плюшки, фарминг, памп и скорее всего сделают инвестбокс. Пока что мы можем только выполнять задание и получать монеты. Как выполнять задание я рассказал в своих прошлых видео, в том числе показал как делать фарминг посмотрите а по вот этим заданиям депозит трейд своп 10 дайсов я выполнил за две минуты все четыре задания снял про это видео а ссылку оставил в описании под этим посмотрите остальные по twitter facebook пост вк Думаю, не стоит объяснять как делаются посты у кого Twitter, Facebook работает, выполняйте. Пост ВК я вам сейчас покажу, как можно сделать. Потому что у меня до этого блокировалась ссылка реферальная. И посты просто не размещались. Кнопка разместить пост была неактивна. Сегодня попробовал выполнить задание, вот это за проверку пользователей. Годная тема, можете попробовать сами. Ничего сложного нет. Давайте заходим сюда. Я уже все выполнил. Но здесь будет ссылка для проверки. Большая синяя кнопка. Нажав на нее, вы переходите в социальные сети. Смотрите. Если это Twitter, Facebook, ВКонтакте. Пост. Где должна быть реферальная ссылка. Описание куда ведет эта ссылка и что можно там делать. Ну то есть информация о дропе. Проще говоря. Если это все присутствует, нажимайте кнопку Yes. Если вообще все не то, нажимайте No. По проверке Twitter, Facebook. Включаем. Переходим в Twitter, Facebook. Смотрим пост. Если все нормально или плохо, идем обратно сюда на биржу, выключаем и жмем кнопку Yes, No. Задание, которое в YouTube проверка, там без VPN, вконтакте то же самое. И теперь про публикацию постов вконтакте. Переходим сюда. До этого копируем свою реферальную ссылку. Вот здесь. Открываем ВК. Готовим пост. Вот пример. Сделал сегодня. Пост разместился. Дело в том, что когда вы добавляете реферальную ссылку, у вас откроется вот здесь вот форма где фотография, текстовая часть. Ее вам просто нужно будет закрыть. Сейчас покажу. Вот, видите. Мы ее удаляем. Дальше добавляем текстовую часть. Вот на примере. Теперь нажимаем дата-время. Копируем ссылку из браузера на строки. Переходим на сайт биржи. Вводим ссылку, нажимаем «Проверить» «Получить». Готово. Чтобы вас ВК не сблокировал за спам, изменяйте текстовую часть каждый день. Не повторяйтесь. Ну а по остальным заданиям, как уже сказал ранее, вот эти четыре, ссылка в описании. Зафарминг, посмотрите мое, по-моему, прошлое видео. Показал, как выполнять. Видео в YouTube, TikTok. При желании можете делать самостоятельно. Подключайте микрофон, компьютеру, ноутбуку. Программа Bandicam или OBS Studio. Как их настраивать? Полно видео на YouTube свое время как только начинал так учился дальше ну вот моя статистика как видите по самым таким основным крутым заданиям ни одного отклоненного нет монеты начисляются на это внимание не обращайте я уже выполнил задание но почему то здесь стоит как не выполнено Вот. Чтобы не выполнять дважды, проверяйте так. Заходите, появляется вот этот текст. Вы уже выполнили задание, пробуйте завтра. Но все равно, видите, вот, по статистике я тут еще ничего не выполнял. Ничего страшного нет, выполненное задание отображается тут. Монеты начисляются, токены копятся. Старт в июне, плюс еще откроет фарм, памп и, наверное, инвестбокс, чтобы заинтересовать аудиторию, и монета была ценной. Ссылка для регистрации в описании под видео. Мой QR-код для мобильных приложений, для мобильных устройств. Проходить простую регистрацию. Верификация здесь не нужна. Работа с этой биржей. Со всеми функциями. Что предлагает вам биржа. Все открыто. Без прохождения КИС. Работайте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.